Сегодня я расскажу вам о сладких новогодних подарках от группы компании «Фея». Чем же они хороши? То, что содержится в них от души, порадует любого сладкоежку. Ведь это свежие, вкусные и полезные конфеты и шоколад от самых известных фабрик. 10 весовых категорий от 250 грамм до почти 2 килограмм. Более 40 видов упаковки. А главный секрет в том, что в каждом подарке есть ключ к новогоднему видео поздравлению от Дедушки Мороза. Группа компании «Фея» более 20 лет на кондитерском рынке Мурманска. Заказывайте новогодние подарки на сайте подарки подаркиновегод.ру или по телефону 8 815 2 750 105. Не откладывайте свое решение, ведь до Нового года осталось совсем мало времени.